родная, и пусть твердят суровый край, то был однажды, точно знать, Всей красоты не описать, увидеть нужно все воочию ее природы вдохновение, Сияние северная ночь, Небес, волшебное явление. Стал и в красоту У Лены-Матушки-реки, Что триста метров в высоту С названием Ленский столбик. А белоснежная тайга Под солнцем ярким Кто был однажды, Зная точно, Как же прекрасна здесь земля. Люблю тебя, Мой край суровый, Моя